Это такси тебя с тоской Уносит прочь, как искру малую мечту мою носит в ночь, А в небесах чужих ночей Рекламы фонарей, И в волосах твоих все золото. Моих очей, В золоте твоих волос, запах табака и роз, В золоте твоих волос. Твоих волос, Перерки майских грез. Блеснула молния в печальном золоте лучей. Отразила в них счастье прошлых дней. Вот перед зеркалом снимает женщина парик, И со своей судьбой я в жизнь твою навек проник. Бога и роз золоте твоих вол. Твоих волос, первенки твоих волос, запах табака и роз, золоте твоих Свет в